Всем здравствуйте! Сегодня выбираем веник для бани. А поможет нам в этом Денис Толдыкин, прошедший обучение в Академии Банного Дела. Спасибо городской бане за оказанную помощь. Обучаюсь, пытаюсь донести до людей, как это делать правильно. Не как это стало испохаблено со временем, а как это использовать для здоровья делать. Кто прислушивается, получают огромное удовольствие. В этом способствуем, помогаем, проводим банные процедуры, рассказываем как надо, показываем. Готов сейчас с этим поделиться. Что касается выбора веников, в принципе, такая тема тоже актуальная, потому что, во-первых, не каждое растение подходит, не каждое дерево подходит. И по полосе России деревья очень отличаются. Вроде одно и то же, вот дуб-дуб, а листья абсолютно разные. Для бани используются традиционно дубовые, березовые веники, пихта для растирок, пихты не парятся, растирки, похлопывания, укрывание головы, ароматерапия. Ну, в пихте все просто, она у нас не растет, растет на севере, соответственно, заказываем. Здесь отдаем предпочтение аромату, внешнему виду, ну, замотанные ручки больше так, для эстетики. С этим все понятно. Купили, пользуемся. Напишите в комментариях, а каким вы предпочитаете веником париться? Значит, что касательно назовем его рабочий инструмент. Березовые веники. Это самое традиционное. В нашей полосе проблема с березой в том, что она вся висит. Вот этот веник, если взять, он пружинит. А наши веники... Они будут прогибаться и хлесткие, то есть ну, не для всяких процедур, они подходят для растирок, да. Значит Общее правило по выбору веника. Веник должен не должен быть коричневым, пересушенным. Лист веника не должен ломаться, это значит он тоже пересушенный. Вот он складывается, но в то же время заправляется целиком. Здесь вопрос как к сборке, так и к хранению. В венике не должно быть толстых-толстых веток, чтобы они держали форму. Любой веник нужно хороший веник взять и согнуть практически вот до конца. Это веник не распаренный, Это сухой веник. Важно, где он хранится. Не в сухом помещении, в проветриваемом, в прохладе, не под прямыми солнечными лучами. Соответственно, не должно быть никаких торчащих веток, чтобы не пораниться. Ну, вязка... У всех примерно стандартные, обработанные ручки, здесь как бы все. Ну, вот я для себя выбрал несколько производителей, у них заказывают, к сожалению, даже не центральная Россия, и заказывают вот эти конкретные веники с Тывкара приехали. То есть, к веточке, листочек к листочке, вот, пожалуйста, сгибается, не ломается, это еще не распарим. Хорошо, когда веники... Каждый в отдельном пакете, это не дает при хранении, допустим, в питаться напитаться им там, выхлопными газами, если машина там стоит, или какими-то посторонними, там, плесеньми, всего остального. Хранить, удобно хранить, удобно запаривать. Ну, в запарке перейдем попозже. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие ролики. Денис, то есть, получается, что нельзя пойти, допустим, в лес нарвать этих ну, веников. Самому заготовить там можно в лесу вообще вот так вот? Конечно можно, но нужно понимать, какой веник для чего ты делаешь. Вот, например, у дуба у него форма плоская и круглая. Он продолжение руки и он у нас предназначен в хорошем парении для нагнетания пара. То есть мы работаем с паром, правильно двигаем. А, береза, но если ее сделать такой же, как дуб. Круглая, она будет висеть, когда распарится, эти ветки будут висеть и хлистаться. Здесь немного не так, березу нужно покороче. Можно заготовить, но, допустим, я, проводя банные процедуры, я использую за год порядка там, 300 веников. В масштабах там, парильщиков это немного, но 300 веников заготовить, это довольно-таки много времени надо, так что иногда проще их купить, доверить, так сказать, это профессионалам. Другой вопрос, что как это будет приготовлено, поэтому приходится контролировать уже ну, на каждом этом самом, даже хороший производитель позволяет себе там где-то веточку добавить, ну вот элементарно, например, да, вот здесь веточка должна быть прикрыта, то есть при подготовке к парению мы ее будем удалять, да. или она здесь там, другим листком, да, иногда по-свежему, когда дуб созревает, мы едем с друзьями, там, режем себе несколько веников, ну это на 2-3 бани, Потому что заготовить там 300 веников просто физически времени не Напишите, пожалуйста, в комментарии, а какие вы себе летом заготавливаете веники? Ну, нету. Нету времени. И хранить в таком объеме их сушить негде. Для этого должно быть помещение специально оборудованное. А в наших условиях, которые мы имеем, мы их можно только сохранить, а высушить просто-напросто помещение такое. нет.